Всем привет! Меня зовут Ваня, и вы на моем канале Макс. Сегодня мы будем снимать реакцию на видео моего одноклассника со школы. Видео называется «Обзор редких вкусняшек». Давайте не будем затягивать, и начнем прямо сейчас. Всем привет, ребята, и сегодня, сегодня мы... мы заказали фен. Ну а перед этим поставьте лайк, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, а мы... Поехали! Нам его доставили. Смотрите, распакуем. Мы тут уже скотч отклеили. Открываем. Что? Тут не конфет, тут не не фенкс конфет. Сразу видно немножко неподготовленный текст, да? Ну ладно. Смоковнулся. Так, и это был пранк. Значит, это был пранк. Окей. Или ментос. Так. Конфеты редкие. Да. спросите у себя, вы когда видели вот такой вот ма мамба с Кока-Колой? А вы видели? Поставьте лайк, если видели, и напишите в комментарии, я видел. Я видел, и э -э я тоже видел. Видели? Элемента с фрешкола. Это очень редкая штука. Мы в Болгарии, мы достали эту штуку. Наверное, такого у нас в Украине нет. В Украине не знаю, в Германии точно есть, и в Болгарии тоже. Но мы сейчас их будем пробовать на вкус. Сейчас будем распаковывать. Сначала мы распаковываем мамбу. Давай, давай, вот так, давай. Смотрите, какого она цвета. Вот, берем 6 штучек. А, это не она еще не такой цвет, еще надо распаковать. Вот, смотрите, вот такого она цвета. Пробуем. Кстати, интересный факт про мамбу. Вы знали, что если бы попробовать ментос с мамбой, то получится вкус смешанный, и у вас одна щека будет кушать, жевать мамбу, а другая сосать э, этот, ментос. Это очень знакомый вкус. Настоящая кола. На вкус. Как самая обычная жвачка кола. Ничего особо нет. Я по 10 бальных шкалист ставлю восьмерку. А ты семерку. Я тоже пробовал, ставлю четверку какой-то невыраженный вкус какого. Mm. А, короче, вот такое. Теперь пробуем Ментос. Мы дожиём, и 12 нас несколько минут, и для вас одна секунда. Мы доживали и распаковали уже Ментос. фреш я так. все такое первый раз вижу. На запах ничем он не пахнет. Да, вообще... Сегодня же видел. Ничем. Вот так он выглядит. Не одну штучку. Пробуем. М -м -м. Уж кушай. Без вкус. М -м. Очень странный вкус. Сейчас. Mm. Mm. Mm. Ну, мамба была вкуснее, естественно. Да, Он такой какой-то кисненький чуть-чуть mm, Да, на Кока-Колу похоже, но какая-то какая сильная, сильная там Кока-Кола Короче, я ставлю четверку, не очень Вот это не очень рекомендуем, а вот мамбу покупайте Чисто два рекомендатора, им просто мама заплатила Да а, ну, Во-первых, твердая. Да. И нужно долго сосать. Сосать. А еще разогнуть Не понял прикола вообще. Ее не очень приятно. А давайте, давайте теперь сделаем микс и попробуем сразу менты и одну мамбу. И попробуем так. Закидываем мамбу. они не очень хорошо снимают видео. Походу, вот этот вот чувак не выспался. Ну, по мне чувствуется одна мамба. Ментуса вообще не чувствуется. Mm -hmm. Ну да. Понятно, короче, не зашло ему вообще. Ну, ну, не знаю, то безвкусный, когда. Короче, не рекомендуем. Да, фигня полная. Опять же, мама заплатила. А вот там мы рекомендуем. Это очень вкусно. А. Кстати, ребят, у нас скоро будет вторая часть или сегодня, или завтра. Мы еще подкупим. Мы купили и так много разных вкуснятины, редких. Но мы еще завтра подкупим или сегодня сделаем вторую часть. Да. Она уже будет намного больше. Ну, с вами был я Глеб и мой друг Матвей. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Так, ладно моя следующая реакция будет теперь смотрите они сказали мы завтра или сегодня подкупим всякие вкусняшки чтобы просто понимать 20 мая 2022 год сегодня на дворе вторник 19 19 июля это когда было это. Они когда сняли это, ж, наверное, они либо, либо, либо на этой неделе, либо через месяц, да, не имели в виду. Ну, короче, ссылочка на это видео в описании. Ну, а я вам говорю спасибо за просмотр. Всем пока-пока!